В последние годы в Израиле строится много жилых домов-башен. Домов порядка 30 этажей, чуть выше, чуть ниже. И эта тенденция приобретает все больше размах. Казалось бы, города с такими башнями выглядят очень привлекательно сколько люди живут в башнях, а между ними есть пространство для газонов, деревьев и так далее, и человек не чувствует городской тесноты. Тут мы можем даже вспомнить Чернышевского, что делать. Там герои жили в таких домах-башнях, возделывали поля,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 Порядка от 600, 600 до тысячи долларов в месяц. Ну, в Израиле эта сумма оценивается примерно 1000-1500 шекелей. Вот У меня знакомые есть в небоскребе таком в Натане на берегу моря. Вот я знаю, там около 1400 шекелей месячных долг. То есть э, люди состоятельные могут себе это позволить, а для людей скромного достатка эта сумма уже является серьезной перегрузкой. Э, кроме того, э, мы живем в стране, где не всегда с точки зрения военной безопасности спокойно. И мы знаем, что у наших врагов появляются высокоточные ракеты.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 Содержание этих домов настолько проблематично, вот она дала картинку, как может выглядеть новый красивый высотный дом, два вместе, и как они выглядят 20 лет спустя с тем содержанием, которое жильцы Израиля могут себе позволить.